Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам ход случайного эксперимента, который вышел по необходимости. И вот этот эксперимент на этих двух маленьких детках фаленопсиса. Эта детка фаленопсиса появилась на цветоносе и случайно была сломана в августе месяца. Сегодня 4 ноября. Буквально два месяца она сидела в таком состоянии. Ну вот недавно, видите, начал появляться новый листик расти. И на попке орхидеи, вот, видите, на попке этой орхидейки маленькой деточки появилась две выпуклости начали расти два корешочка. Прошло два месяца с того момента, как детка была сломана и вот она лежала на мхе. И несмотря на то, что она очень маленькая, где-то в диаметре 7 сантиметров, вот все-таки не умерла, начала расти. Хочу вам показать еще одну деточку, вот такая несчастная детка, Это, она была выращена на цветоносе на срезанном и видите, ничего уже цветонос погиб давно, с мая месяца она лежит на мхе, никаких изменений не происходит и не пропадает, но также и не растет, никаких изменений абсолютно. Сначала была немножко привяла, сейчас тургор вроде есть, вот цвет не ярко зеленый, такой немножечко как бы желтизной, но резкого пожелтения нет, никаких изменений. Вот такие две детки у меня, будем за ними наблюдать. До свидания, до новых встреч.